А вообще для меня весь курс был новым, вот прям весь-весь. Ну, наверное, это было понятно по моей первой курсовой, в смысле, когда мы отдавали да, ее на проверку. А, многому чему научилась, да, где-то у меня еще что-то не уложилось в голове, но это обязательно уложится. И для меня был, конечно, очень интересен это бренд работодателя. Хотелось бы больше, глубже в эту историю окунуться и изучить ее. Всем спасибо.